Здравствуйте коллеги, меня зовут Сергей. В этом сюжете я расскажу о профессиональных тостерах роллер гриль. Начнем. Для начала давайте попробуем протестировать одну из моделей Тостер Роллер Гриль Бар 1000. Корпус тостера выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Решетка хромированная. Принцип работы тостера прост. Закладываем в тостер продукта. Выставляем тип нагрева, нижний и верхний, либо комбинированный. И запускаем таймер. В зависимости от типа загрузки выделяют два типа тостеров. Первый тип тостера конвейерный с маркировкой ST в названии. В таких моделях хлеб непрерывно подается в рабочую камеру на конвейере, что значительно увеличивает производительность. Второй тип тостер с горизонтальным типом загрузки. В таких моделях может быть одна или две рабочие камеры. Из-за того, что в рабочую камеру тостера с горизонтальным типом загрузки, можно положить лишь ограниченное количество изделий, производительность конвейерного выше. Модель роллер-гриль Bar 1000 относятся к тостерам с горизонтальным типом загрузки. Задняя панель рабочей камеры легко снимается для очистки. Тостер отличается своей мобильностью, так как имеет компактные размеры и вес всего 10 кг. В этом сюжете мы на практике убедились в том, что тостер и роллер гриль является незаменимым оборудованием для приготовления либо разогрева кулинарных изделий. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите в комментариях. С вами был Сергей, пока!